приветствую друзья на моем канале деньги из интернета в этом видео я покажу хайп про аксиома 150 который платит за три дня сейчас я буду пополнять счет на 1000 рублей продемонстрирую в этом видео Так, создать вклад пополнять я буду деньги через паир ошибка сейчас я секунду а тут нужно наверное писать пр кошелек свой на всякий случай кликаю подтвердить как видите деньги списались ждем теперь начислений в следующем видео я покажу как я буду выводить средства Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.